Всем добрый день, у меня тут небольшая катастрофа Упал цветок с полочки И все рассыпалось И смотрите, весь подоконник у меня все вот в керамзите, в шелухе А хочу показать вам новую полочку, подставочку, которую я купила Смотрите какая, на 9 горшочков Смотрите, как прекрасно она смотрится. Здесь я разместила вот леодорку свою на верхней полочке. Она будет свисать. Она уже распустила один цветочек, уже пошла в рост. Здесь дикий кот, ниже еще орхидейка, это будет орхидейная полочка. Здесь мои двойные посадочки. А вот эта желтая прекрасная орхидейка упала из-за того, что горшочек Ой. очень высокий. И он упал, и все развалилось, но не помещалось в это отверстие, надо будет пересадить. Я думала его пересадить в двойный горшочек, но раз такое случилось, придется его пересаживать. Смотрите, зато знаете, что хорошо? Я увидела в нем корневую систему. Корни в нем аж пыхтят хорошие. Это тоже меня очень хорошо радует. Сегодня будем делать пересадочку этой орхидейки. Она же не может в таком состоянии жить дальше. Нужно ее пересадить. Сейчас я это все поубираю. И будем пересадочку делать. Еще одна радость. Моя пульчерина пустила цветоносик. Это керамзиты здесь упали. Будем убирать. Смотрите. Значит, я скоро покажу ее цветение. Как она прекрасно цветет. А сегодня будем делать пересадочку каода. Темочка упадет. И вот эта желтая орхидеечка пойдут в двойную лодочку горшочек. Итак, приступим к пересадке растений в один горшочек. Для начала берем Мое растение которое выпало из горшочка осматриваем корневую с корнями мы ничего делать не будем посмотрите какие прелестные корешочки везде абсолютно вот у нее немножко знаете какой брак у нее вот листочек видите какой кто-то вроде бы покусал точечки трипсы что ли Наверное, трипсы, я так думаю. Паутинного клеща нет. И с этой стороны, видите, покусано. Ну, после того, как я начала проводить процедуру с помощью коленболы на стойке, я протираю листочки, э, вот этих вот новых покусов я нигде не заметила. Сейчас я покажу, как я протираю листочки. Берем орхидейки, орхидеечку ставим, берем спончик, макаем в календулу и протираем каждый листочек. Вот так, смотрите. Она такая желтенькая. Но после того, как протрется листочек, он такой блестящий, получается глянцевый, красивый. И пыли нет. И бактерии умирают, всякие букашечки. Видите, сколько пыли. Ну, пыль в каждой квартире есть. Это ж, от этого не спрячешься. Как ты не будешь убирать, не будешь пылесосить, цветы все равно притягивают пыль. Сейчас я протру это растение до конца. Но желательно аккуратненько, чтобы ни корешочки не поломать ни листочки не поломать. Потому что если поломаем, начнет портиться в разных местах. Я вам показывала растения до протирания листочков. А теперь, смотрите, я протерла. Какие они получились. Глянцевые, красивые, блестящие. Но этот листочек, который поврежден, я думала его обрезать. А потом... Посчитала, что пусть лучше он будет, он нигде не гниет, ничего не сочится, вредители уже погибли, пусть такие будет. Орхидейки все хорошо, посмотрите корни, аж дышут, аж нарастают со скоростью. Старый корешок вот, казалось бы, засохший, но посмотрите, какой он пошел после засохшего, зелененький, крепенький. Никакие корни я обрезать не буду. Вот этот можно было бабри, Не, не буду. Там внутри плотный, хороший. Теперь э, буду подготавливать второе растение. Вот это. И этой орхидейки это водочка. Смотрите, как она замечательно цветет. Она восковая. Она классная. Она изумительное растение. И корневую тоже вот сейчас я достану с горшочка. Так как я буду сажать другую систему посадки, здесь э, смешанная система посадки, а я буду сажать совсем иную систему посадки, но для начала протру ей листочек. Таким же образом берем тампончик, смачиваем настойкой календулы и легонечко протираем каждый листочек. Купать я свои растения не купаю, не люблю я этого, я боюсь загнивания. Я им лучше протру лишний раз листочек. И будут листочки красивые, чистые и свеженькие. На них эти мультифлорки, они большие листики не наращивают. У них миниатюрные листики, как у других растений. Леодора, например, у нее огромные листья, свисающие на бок. Огромные, а это маленькие аккуратненькие, поэтому я решила сделать двойную посадочку в горшочек типа лодочка и сейчас посмотрите как это будет смотреться в посадочке берем высыпаем все из горшочка Не хочет выниматься. Я так чуть-чуть пожмякаю. Очищу от коры все. Ой, смотрите, где прищепочка была. И посмотрим, какая корневая наросла. Эту орхидейку я купила два года назад. Она не хотела у меня расти. Стояла, стояла. А затем пошла в рост видите корневую шейку насколько она вытянула но цвести не давала вот сухие сейчас обрежем сейчас вам покажу подробно какие корешочки я буду обрезать смотрите вот эти серебристые их резать не нужно вот этот вот вот абсолютно сухой он не годится можно даже укортить корневую шейку. Видите, она здесь сильно сухая в этом месте. А здесь живенькая, свеженькая. Берем секатор. Я его обработала. Но для надежности еще протру тампончиком, который я протирала листочки в растениях. С календулой. чтобы не занести никакую другую инфекцию. Так, приступим. Сначала обрезаем вот этот корешочек. Вот он. Сухой, видите? Вынимаем его. Вот этот корешочек. Ну и вот эти корни нижние обрежу Вместе с корневой шейкой Этот зеленый корень А вот эти обрежу ее. Сколько меньше будет То есть посадка будет глубже сидеть в горшочке За счет того, что я обрезала корневую шейку Запуталась тут конкретно Ничего, сейчас будем распутывать. Сейчас будем все спасать. Вот этот корешочек обрежу. Он здесь перегнулся, видите. И я его решила обрезать. Вот он еще выше подсох. Можно вот это сухое все тоже срезать. Вот так. Орхидейки я свои обработала. Вот, смотрите, сколько корнюшек я обрезала ненужных. Ну, там достаточно корней, то есть эта часть не сильно ей нужна. И смотрите, я решила сажать не в кору, так как в коре очень много вон, всяких вредителей ползает. А будем сажать в керамзит. Керамзит я взяла меленький, промытый. Кипятком я его залила после того, как открыла упаковку. А потом он просох и сейчас будем сажать в Дальше. Смотрите. Горшочек. Лодочка. С двойным дном. С фитильком. Упаковочку снимаем. Я специально для орхидеев такие покупаю. Мне очень они понравились. То есть они Прозрачные, как обычно, как для орхидеек нужны горшочки. И очень удобно: два растения помещаются вот даже место есть. Одно растение и второе растение. Видите, нарисовали. Орхидейку нет, не на этом. Где-то, я видела, нарисованная орхидейка была. Калипса. А здесь, видите, орхидей. Другой немножко значок. Да, эти два ни, кол... ни орхидеи не написаны. А вообще они для орхидеи предназначены. Видите, фитилек длинный. Здесь была наклеечка не вынимать. В таком состоянии, чтобы он и остался. Теперь будем наши орхидейки помещать в этот прекрасный горшочек. а чего я решила керамзить, так как, посмотрите, эта орхидея росла керамзите какие на корни классные нарастила это немножко коры попалось. а в коре это примерно одного возраста две орхидейки а в коре вот она вот так нарастила корешочки тоже неплохие но не такие как керамзите в керамзите мне будет нравится больше нравится смотрите какие две чудные орхидейки какой у них цвет Будут расти в одном горшочке. Так помещаем в горшочек. Для начала нам нужно установить их в горшочек так, чтобы ну, все подходило, чтобы нравилось в этом, чтобы им удобно было. Так не подходит. Сейчас. А затем просто засыпать керамзитом. примерно вот так корешочки вниз опускаю все так легонечко не прижимая ничего вот они вот так у меня себя чувствуют вот этот лопнул корешочек сейчас я его подстригу показать вам хочу видите перегнулся я его обстригу вот в этом перегнувшемся месте так как он поломался, и вот в этом месте, ну, здесь, ладно. Что-то мне так не нравится, немножко поверну в другую сторону. Сначала нужно как следует выставить, чтобы потом мы могли любоваться этим растением в вдов... Приятно было смотреть на это растение и они друг другу чтобы не мешали ну вот примерно так. теперь начинаем засыпать керамзитом потихоньку не спеша по краю крутим орхидейку в разные стороны и засыпаем ее керамзитом все она немного держится я могу ее отпустить теперь с этой стороны приподняли листочек и засыпали пирамид сейчас увидите какая будет хорошая посадочка и все таки два растения будет удобнее мне на окошке держать в одном горшке или два в разные горшочек. Намного будет удобнее. Вот. А эти воздушные корешочки, но ну, что с ними То они будут воздушные. И не мешают. Главное, чтобы они питали нашу орхидею. Могу или вашу. В данном случае мою я к сожалению ускорить процесс не могу засыпать нужно аккуратненько медленно не спеша но могу остановить видео и засыпать вот я посадила свои растения и с одной стороны уложила под орхидейку мох, теперь смотрите как красиво получается когда мох, мох заливать не нужно чтобы он был в полусухом состоянии, видите керамзит он не так смотрится, просто кружочки получаются. а с мхом она смотрится замечательно, берете кусочек мха и просто укладываете вот так на край горшочек, шейки не надо прислонять а на край горшочек. Вот видите, от шейки немножко отступить. И получается, как законченный вариант. Орхидейка намного по-другому смотрится. И еще, знаете, мох хорошо, он сохраняет влагу. Влага не так испаряется, если в сухой комнате у нас быстро отопление, все испаряется влага. А если сверху мог положить, она не так испаряется. И очень красиво получилось. Посмотрите, какая посадочка у меня получилась. Смотрите. Вот такая посадочка у меня получилась. Сейчас я ей протру листочки. Видите, мхом запылились. Протирала, протирала и все равно теперь мои две орхидейки каода вот я поставлю вдруг когда она цветет чтобы я знала с какой стороны какая каода и желтенькая будут расти в одном горшочке сегодня я поливать не буду так как ну, там корешочки я обрезала повредила кое-где а вот это на желтенькую поставлю не перепутать я не знаю ее название, к сожалению, это желтенькой. Я покупала очень много желтых, но потом они как-то перепутались с названием. И вот эта желтенькая у меня теперь растет. Они одного размерчика, видите? Коода. И это желтенького одного размера. И очень красиво смотрится. Прям такие сказочные орхидеички. А сейчас похожу другие горшочки. В таких же горшочках у меня растут орхидейки другие. Сейчас вам для примера покажу еще несколько вариантов. Вот такая групповая посадочка у нас сегодня с вами была произведена. Вот еще одна групповая посадка. Здесь две вариатные орхидейки. И вот такая черненькая расцвела. Симпатюночка маленькая. Здесь даже три я посадила. Это минички. А затем, когда они подрастут немного, то опять пересажу. миди видите, какие огромные листики. Это та, что мы сегодня пересаживали. Немножко повернулась колода не в ту сторону. но Я хотела не любоваться. ну ничего. И вот третий такой же горшочек. Здесь я посадила э, темненькую орхидейку. Тоже название ее не знаю. Вот видите, бабочка. Никак она не откроется, эта бабочка. Может, она и не откроется никогда. А здесь желтая бабочка. Это две бабочки у меня. На этом будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи. Всем пока.